Полный разбор динамического процессора RVOX. Renaissance Vox ⁇ это очень простой, но сильный динамический процессор, разработанный специально для сведения и микширования вокала, а в частности для подавления шумов и других ненужных звуков в паузах между голосом. Как настроить и пользоваться RVOX? Все просто. Плагин имеет три регулятора. Gate, компрессор и гейн. Внизу каждого регулятора мы можем увидеть пиковые значения. На гейне показываются пики громкости выходного сигнала, на компрессоре соответственно степень сжатия, а у гейта показывается громкость входящего сигнала. Если нужно, можно сбросить показания, нажав на любой из них. Итак, переходим к настройке. Начинают обычно с компрессии. Что такое компрессия и как ей пользоваться, я рассказываю в этом видео. Простыми словами, компрессия делает громкие звуки тише, а тихие и громче, тем самым выравнивая динамический диапазон. В верхнем положении звук не компрессируется, а нижнее положение выставляется до минус 36 дБ. Компрессия тут идет сразу с автоматическим усилением выходного сигнала. Как видите, вокал у меня достаточно ровный, поэтому я его не буду компрессировать. Далее гейн. Это регулятор громкости выходного сигнала. Тут все просто, выставляем как вам нужно. Скажу только, что плагин не клипирует звук, то есть если громкость голоса будет выше нуля децибел, то выставленный в ноль Gain не будет обрезать наш вокал. Теперь переходим к самому главному – Gate. Этим параметром мы вставляем величину, подавления шумов и других ненужных звуков в между голосом. Не смотрите тут на цифры и настраивайте исключительно на слух. Нижнее положение это без сжатия, а верхнее сжатие максимальное. В окне компрессора красной полоской нам показывается где и сколько подавляется наш сигнал. Давайте установим гейт на максимальное сжатие. И экспортируем наш вокал, чтобы наглядно увидеть изменения. Если наложить наши голоса друг на друга, можно увидеть, что AirVox сделал. Видите, шум в паузах стал намного тише, но и голос также чуть убавился. Не забудьте, что это при максимальном подавлении гейта. Также будьте аккуратны с подавлением, ведь гейт может легко съесть окончание вашего голоса. Я еще раз применю гейт максимальным подавлением, экспортирую и покажу, что получится. Думаю, вы поняли, что такое Airbox, зачем он нужен и как с ним работать. Крутых треков. Пока.